Предположим, вы находитесь в поисках недвижимости для постоянного проживания в вашей семьи. вам нужна какая-то относительно большая площадь, как минимум это двухкомнатная квартира, а может быть и больше, а может быть вообще таунхаус или вилла. Вы не слишком стеснены в средствах, но при этом не готовы переплачивать за какие-то вещи, которые не имеют для вас особого значения. А что реально имеет значение? Предположим, вы бы хотели жить в каком-то новом, современном, перспективном районе при этом с доступностью в районе 5-10 минут до центра, до всей уже сложившейся инфраструктуры, вы хотели бы, чтобы у вас было достойное соседство, хотели бы жить в каком-то статусном проекте и при всем при этом, чтобы это стоило адекватных денег. Вы достаточно требовательны в плане материалов отделки, применяемых материалов. Вы хотели бы, чтобы у вас была только самая современная качественная техника. И у меня для вас, в общем хорошие новости, потому что именно такой проект мы сегодня с вами и идем смотреть. Начнем с макета, для того, чтобы сложилось общее представление о проекте, а затем перейдем к обзору двухкомнатного апартамента. Здесь Построен шоу-рум, он очень классный, очень детальный, и там реально много всего можно посмотреть. И э, в целом, после изучения складывается полное представление о том, на каком уровне проект в целом будет выполнен. Поэтому обязательно смотрите видео до конца. Э, мы, кстати, подобный апартамент, который мы сегодня с вами посмотрим, на прошлой неделе забронировали для своего клиента тоже расскажу немного позже о том, как он принимал решение, почему остановился именно на этом проекте, потому что неделю смотрели весь город, смотрели много всего, но после того, как он заехал на Титуру, влюбился и все остальное уже не воспринимал. Итак, перейдем к макету. Что мы здесь видим? Это 6 апартаментных корпусов, малоэтажная застройка, G-Floor плюс 10 этажей и плюс 12 вот на этих зданиях посередине. Здесь можно рассмотреть двух, трех и четырехкомнатные апартаменты. Возможно, будут однокомнатные, но это решение пока не принято. Сейчас речь идет о том, что, скорее всего, все-таки застройщик от однокомнатных откажется вовсе. Почему, спросите вы, но это такой своеобразный порог входа, когда речь идет уже о премиальной недвижимости. Также, кроме апартаментов, здесь можно рассмотреть таунхаусы 73 таунхауса вот такого типа, четырехкомнатные, и также есть угловые таунхаусы, их всего 10 на весь, на весь проект. Ну, забегая вперед, скажу, что угловых, апартамент, угловых таунхаусов сейчас в продаже нет. Вообще, в целом, если говорить о таунхаусах, на сегодняшний день цена их порядка 12 миллионов дирхам. Также здесь в продаже есть 69 участков под собственную виллу, то есть вы можете здесь просто купить участок на территории этого комьюнити и построить себе виллу так, как вы этого хотите. А в чем вообще преимущество именно такого подхода? Вы получаете на выходе тот продукт, который нужен конкретно вам, и при этом застройщик делает все остальное, да? то есть выстраивает инфраструктуру вокруг. А вы покупаете не просто в голом поле, а вы покупаете участок на территории самого комьюнити. 5 тысяч квадратных футов, точнее, будет стоить здесь порядка 7,7 миллионов дирхам. Вот этот, кстати, дом, который вы видите сейчас по центру, это предварительно то, что владелец компании выбрал для себя. Он тоже планирует жить здесь. Ну и, конечно же, здесь будет богатая инфраструктура. Схематически на макете вот таким образом парковая зона показана. Конечно же, здесь будут бассейны, тренажерные залы. Ну и все, что в комплексах такого уровня в Дубае мы с вами видеть привыкли. Ну, давайте теперь в двух словах о локации. Здесь в отделе продаж есть вот такая карта, она довольно стильная, но, честно говоря, не слишком информативная, но я постараюсь показать. Вот наш проект, а вот здесь даунтаун, то есть самый центр а, города а, с Дубай-моллом, с Бурж-Халифой и так далее. А, расстояние ну, на автомобиле это минуточек 10 езды, а, вообще весь вот этот район называется MBR. Это сейчас один из самых крупных и самых перспективных районов Дубая, который в будущем как раз таки и оттянет на себя, по сути, большую часть новой инфраструктуры и станет, пожалуй, центром Дубая. Именно отсюда, кстати, начнется озеленение всего Дубая. Есть такая программа, она должна быть завершена к 2035 году. Верховные правители поставили задачу сделать Дубай на 90% зеленым. И именно отсюда реализация этой программы начнется. Также именно в районе МБР э, будет строиться э, станция э, между Эмиратами. Можно будет доехать до э, Абудаби, там, минуточек за 15-20 на скоростном поезде. Ну и в целом здесь уже много всего построено. Здесь же в нескольких минутах езды расположена комьюнити-шоба Хартланд, такое достаточно известное. Э, много мы о нем говорим, много обзоров. Там есть э, две хорошие школы, то есть, ну, инфраструктура, в принципе, в этом районе уже достаточно сложившаяся есть. Рядом э, ипподром, рядом же здесь будет строиться э, самый новый, самый крупный торговый центр. Застройщик уже параллельно приступил к озеленению будущего проекта. Здесь вот высажены, вы видите, оливковые деревья в данном случае. Это, кстати, особый сорт, он не плодоносит, чтобы не было какого-то мусора. Вряд ли вы все равно будете эти оливки собирать и выжимать из них масло. Да, а вот для красоты, ну действительно, посмотрите, очень классно это смотрится. Оливковые деревья, это прям, немножко чувствуешь себя сейчас в Греции где-нибудь. Ну и много другой растительности здесь тоже уже выстажено. Вообще я уже сколько-то минут снимаю этот обзор и понял, что еще ни разу не произнес название проекта. Название звучит очень благородно и дорого. Это Китура Резерв. Вообще, где-то... Наверное, месяцев 8-9 назад мы снимали а, обзор данного проекта, уже снимали, и на тот момент он назывался «Мак-Сити». А сейчас внутри этого «Мак-Сити» а, застройщик решил выделить такую а, премиальный кластер «Титура-резерв», а, а те здания, которые относились к мак они сейчас как бы за пределами. Так вот, я к тому, что этот проект не то, чтобы он там абсолютно новый, он уже какое-то время строится, просто а, под этим названием вы могли его знать не так давно. Китурый резерв от застройщика МАК. К Магу. вообще у меня очень теплое отношение, в том числе я сам живу в доме, который данный застройщик построил, и могу сказать, что там очень богатая инфраструктура для своего класса, но, конечно же, здесь мы говорим о проекте совершенно другого уровня, гораздо более высокого, и я думаю, что МАК здесь точно не подкачает, да, то, что они должны здесь выполнить, то, что они заявляют, они как минимум выполнят, а скорее всего перевыполнен. Что ж, давайте посмотрим апартамент. Данный апартамент, он немножко не типовой. А у него здесь большая терраса, около 50 квадратных метров. Из того, что сейчас предлагается в продаже, в основном они все-таки имеют площадь немножечко меньше. Это где-то 125 квадратных метров внутри и примерно плюс 20 квадратных метров террасы. Это вот те более-менее стандартные варианты двухкомнатных апартаментов, которые сейчас есть в продаже. О ценах, о наличии, об этом мы тоже с вами сегодня поговорим. Попадая внутрь, первое, на что хочется обратить внимание, это реально очень классная фурнитура. Тяжеленные, качественные двери, которые очень приятно закрываются. Но это даже не главное. Главное а, в том, что... На улице сейчас достаточно шумно, потому что все-таки стройплощадка, рядом спецтехника работает. Вы вряд ли это услышите, потому что у меня петличный микрофон. Он отрезает остальные шумы, но я своими ушами это слышу отлично. Но как только я закрываю эту дверь, здесь абсолютно тихо. Я вообще не слышу ничего, что происходит на улице. Круто. А, кроме того, сама система беспороговая. Вы сейчас видите, что выходя на террасу, вы никаким образом споткнуться не сможете. При этом водоотвод реализован. То есть снаружи с террасой вода никаким образом внутрь попасть не сможет. Высокие потолки и, ну, в целом, просто общее очень приятное впечатление от того, как реализован интерьер. Исключительно качественные материалы – это сталь, камень, дерево и очень приятные оттенки. Много света за счет того, что у нас панорамные окна от пола до потолка и во всю стену. Также есть элементы кожи на стенах очень качественная краска я не все к сожалению смогу вам сейчас передать потому что некоторые вещи камера передавать еще не научилась но например камера не научилась передавать запах который здесь я чувствую он очень приятный здесь работает ароматизатор Aroma twenty7 кстати аромат специально на заказ разрабатывался для данного проекта и эта установка она также входит в комплект входит в стоимость. Как и, в принципе, все, что вы здесь видите. Давайте сразу договоримся. Все, что вы здесь сегодня увидите, мебель, техника, оборудование. Все это а, входит в стоимость проекта. И именно в таком виде застройщик будет вам это сдавать. Ну, давайте немножко сейчас поговорим о деталях. А, мебель. Дерево. Сверху покрытие 0,8 мм тер тервертина. А, ощущается и выглядит действительно здорово. Реализованные места хранения очень здорово также, потому что ни один квадратный метр или даже сантиметр здесь не пропадает впустую. Много всяких ящичков, умных систем хранения. А, кстати, доочечек довольщик... нет, нет, стоит. Не отрегулировали, наверное, просто. А для столовых приборов, посмотрите... Внутренние вот эти лотки, они выполнены из дерева. Ну, то есть, здесь еще и а, сквозит тема экологичности. Здесь практически не использован пластик вообще нигде. Как я уже сказал, а натуральные материалы, да, ну, либо какие-то псевдо-натуральные. А, давайте посмотрим, что у нас вообще здесь на кухне из техники. А, начнем с чего? Ну, давайте начнем с самого главного. Я хотел с самого приятного начать, с винного шкафа, но к этому перейдем немножко позже. А здесь у нас холодильник саб Нет, вру. Это холодильник Mille, конечно же, саб У нас а, винный шкаф как раз. Большой вместительный холодильник. Но Mille, я думаю, в лишнем представлении не нуждается. Это все-таки топовая премиальная техника. А вот так выглядят морозильные отделения. Ну и здесь просто места хранения. Обратите внимание, все с подсветкой. Причем она такая контурная, она рассеивает цвет. Очень приятное покрытие, какая-то такая шелковистая, шелковистая краска. Возможно, что-то типа, знаете, вот Бенджамин Мур есть такая премиальная краска, но она не используется, насколько я знаю, в мебельном производстве. Ее на стены наносят. Вот ощущения примерно такие же. Здесь обратите внимание, насколько подобран цвет и насколько качественно сделан вот этот стык. То есть я вот сейчас, конечно, приближу, вы его увидите, но с расстояния там пары метров вообще кажется, что это стена, переходящая в мебель, здесь не видно вот этого контура. Мне очень нравятся алюминиевые фасады, при этом алюминий здесь он немножечко имеет нестандартный цвет, какой-то такой более благородный, немножечко темнее, что ли. Раковина вот единым каким-то контуром, как будто бы отлита вместе с вот этими всеми фасадными элементами. Выглядит действительно очень дор дорого, а, приятно и также ощущается. Теперь давайте к деталям, к технике. Здесь у нас стоит не просто абы какой смеситель, это целая, называется она Boiling System, то есть установка, которая может сразу давать вам кипяток, а также может давать сразу газированную воду. Можете себе представить? Управление здесь чем-то напоминает, я не знаю, управление истребителем. Здесь два таких органа, два элемента. Вот это немножко похоже на шайбу переключения АКПП в премиальных автомобилях. Ну и вот такая вот ручка. Монтируется баллон, и при необходимости вы реально можете прямо оттуда пить уже газированную воду. Кстати, стоимость установки порядка, всей установки порядка 10 тысяч долларов. Духовой шкаф тоже фирмы Милли. Вытяжка. Ну и давайте вот перейдем к самому приятному, как раз винный шкаф, о котором я говорил. Вот он-то как раз фирмы саб здесь есть два отсека 13 градусов, 7 градусов, разное вино хранится по-разному, ну а какое-то не требует постоянного охлаждения, можно хранить вот здесь. Когда мы своим клиентам показали этот апартамент, они в целом не готовы были больше ничего воспринимать. Одна из причин – это именно очень качественная техника. Редко где встретишь такое внимание к деталям. Ну, например, вот такую вот систему подачи воды я вообще раньше не видел. Ну, давайте быстренько сейчас по остальным комнатам пробежимся, посмотрим. Здесь есть на что посмотреть. В этой части у нас расположилась такая вот рабочая зона, кстати, по сути, ее получили тем, что сдвинули стенку, условно, на метр, и вписалась рабочая поверхность. Классное решение. Не изолированный кабинет, но вполне себе функциональная зона. И сейчас мы попадаем в спальную комнату. Ну, сами решите, мастер-бедрум она или нет, потому что после этого мы посмотрим вторую спальню, и она как по площади, так и по оснащению, по сути, ничем не отличается. Что мы здесь видим? Выполненная на заказ индивидуально под этот проект кровать, тумба. Вы видите, основание алюминиевое, все такое же, как мы видели немножко раньше на кухне и в других элементах. Здесь мы видим вместо тумбочки такое вот интересное дизайнерское решение. Арома установка. Куча мест хранения, огромные шкафы от пола до потолка. Кстати, здорово также поработали с освещением. Вот посмотрите, в закрытом состоянии у нас здесь просто полоска света. Такая вот дорожка где-то внизу. Сейчас, если мы откроем, мы увидим такую вот контурную подсветку. А, но это еще ладно, это половина дела. На самом деле, если мы в целом с вами обратим на это внимание, то здесь вообще нигде ни один источник света не бьет в глаз. То есть вот здесь вот, за основанием кровати, вот на стене, а, тоже подсветка такая вот ниша и даже вот эти споты, они, во-первых, не направлены на нас, во-вторых, там также свет рассеян. Очень, очень хорошо здесь проработали инженеры со светом. У нас, кстати, была как-то история, мы показывали очень дорогой проект э, достаточно обеспеченному клиенту, и он обратил внимание на то, что, ребят, вот все хорошо, вот все высший класс, но почему вы не подумали о том, что у вас споты бьют вниз, отражаются от глянцевой плитки, от полированного керамогранита и бьют в глаза, то есть ну, так не делают уже сейчас. Но вот здесь этих проблем нет. А тут у нас следующая зона душевая, а, да, мы видим, мне кажется, это тоже индивидуально выполнено под этот проект, потому что ну, откуда бы она готовая взялась, ее как будто бы специально отливали. Раковина на двоих, большое зеркало, также куча всяких мест хранения, алюминиевые вот эти вот полочки. Очень все здорово, очень тактильно, все приятно сделано. Единственное, что, наверное, у меня вызывает определенный скепсис, это вот все, что касается отсутствия приватности, стоило, стоило ли делать здесь двери прозрачными, но, в принципе, при необходимости можно закатать матовой пленкой, если уж на то пошло. Здесь, обратите внимание, унитаз фирмы TOTO. Стоимость таких начинается примерно от 12 тысяч долларов. Но вот этот вот с тем оснащением, что здесь есть, там что-то около 15 стоят. И таких унитазов здесь три. И душевая. Ну, вишний раз можно не говорить о том, что вот это все, вся сантехника исключительно премиального класса, она еще и на заказ, по-моему, тоже сделана. Большое окно, такие алюминиевые полочки. И вот здесь тоже, обратите внимание, большое окно. Реально много света. Спальная комната, целая стена, целиком а -а -а -а, панорама от пола до потолка. Вторая спальная комната у нас по сути такая же, поэтому я на ней как-то долго застрять внимание не буду. Просто пробежимся сейчас. Ну, тем более здесь люди сейчас смотрят помещение. На самом деле я вот весь день пытаюсь найти там какое-то окно 5-10 минут, чтобы просто снять, когда никого нет, это невозможно. Здесь постоянно куча народу и очень пользуются спросом у разных блогеров. Ну, такой очень инстаграмный самопартый. Ну, короче, поэтому не обессудьте, что люди посторонние в кадре. С слишком большой популярностью шоурум пользуется. Это гостевой санузел. С таким же, кстати, фирменным унитазом. Но и из того, что мы с вами еще не смотрели. А места хранения. Тоже такая приятная подсветочка. Это для обуви. А здесь все выслано каким-то велюром. Очень качественно сделано. А мы, кстати, с вами заходили с террасы. А вообще, на самом деле, входная дверь-то вот она. И посмотрите, просто это огромный просто кусок алюминия. Я даже на секунду подумал, что цельный, но нет, конечно, это невозможно. Здесь вот, если приглядеться, шов все-таки есть. Ну, то есть дверь входную, огромную, я сейчас даже отойду, просто обернули алюминием. И, по сути, у этого нет какого-то функционального назначения, это было сделано исключительно ради эстетики. Ну, и здесь у нас еще осталось так называемая made room или комната горничной. Но здесь уже, извините, сантехника немножко проще. Здесь уже унитазов за 15 тысяч долларов не будет. Но, по-моему, тоже все очень неплохо. Ну, на самом деле, много еще о чем можно было бы говорить. Можно было бы сказать еще о том, что здесь э, премиальная аудиосистема Реализовано таким образом, что музыка будет сопровождать вас, когда вы перемещаетесь из комнаты в комнату, то есть вышли из помещения, а там она медленно умолкает. В помещении, в которое зашли, наоборот, она потихонечку а, будет усиливаться. А, конечно же, здесь умный дом с, с управлением контурами света, а, с управлением шторами и так далее, но это все, в принципе, понятно. Мы это видели и в других проектах высокого уровня. А вот здесь многих вещей, которые мы сегодня увидели, но я лично не видел больше нигде. Еще не успел сакцентировать внимание на таком экокамине. камине Камин очень правдоподобно имитирует горение дерева, но, по сути, это подсвеченный пар. На самом деле, в начале ролика, там, наверное, он в кадр попал и было видно, просто уже в процессе его отключили. И также этот пар ароматизирован и ценник на такой апартамент двухкомнатный будет начинаться где-то от 3 миллионов 830 тысяч дирхам. Почему я говорю где-то? Потому что ну, в зависимости от момента, когда вы обратитесь, минимально доступный по ценнику апартамент он может немножко отличаться, поэтому там плюс-минус 20-30-50 тысяч дирхам вилка такая ценовая может быть. Завершая сегодняшний обзор, буквально в двух словах хочу рассказать о том, почему наш клиент решил здесь апартамент забронировать. Вот это последний случай, о котором я рассказывал. На самом деле, много всего смотрели, и, в принципе, бюджет чуть больше, чем в миллион долларов, он позволяет разные варианты рассмотреть, тем более, что э, им не нужна была даже двухкомнатная квартира, им нужен был, по сути, one-bedroom. Для них, я, кстати, с таким раньше не сталкивался, честно скажу, для них вторая комната, скорее, была как минус, э, потому что... Ну, как бы, они говорят, мы вот хотим апартамент, чтобы было все супер, комфортно, премиально, но для нашего собственного удовольствия не хотим, чтобы останавливались какие-то гости, приезжали. Вот, поэтому, в общем-то, двухкомнатный не особо и хотелось. Но, тем не менее, проект понравился настолько, что и бюджет изначально был меньше, на самом деле, его там существенно э -э, пришлось поднимать, и они на это были готовы. И вот даже и дополнительная комната, которая не нужна, в том числе помеха не стала. Так вот, как вообще принималось решение? Несмотря на то, что я в начале обзора говорил, что в первую очередь это проект, на мой взгляд, для тех, кто рассматривает недвижимость Дубая для постоянного проживания, в данном случае у нас клиенты жить в Дубае, переезжать не планируют, а вот периодически приезжать, отдыхать, да. И они говорят, что мы не хотим какой-то туристический район, мы не хотим Дубай-Марину, мы не хотим Пальму, хотя за миллион долларов можно там найти апартаменты, но мы хотим вот чего-то такого более уединенного, малоэтажного, чтобы было поменьше народу, и чтобы нам там действительно приятно было находиться. Вот, то есть там э, решение принималось таким образом. Если же вы смотрите для жизни, то, как я уже сказал, здесь именно жилая инфраструктура вся есть, она вся рядом и район очень классный, э, перспективный, развивающийся. В общем, много я сегодня уже всего наговорил, поэтому если проект вам в целом интересен, то э, можете оставить заявочку по контактам в описании, и мы подробно вас проконсультируем, предложим вам те варианты, которые здесь остались. Может быть, рассмотрим вместе с вами какие-то другие проекты, которые также соответствуют критериям вашего запроса. Я с вами на этом буду прощаться. Только сначала покажу, как четыре Rolls-Royce стоят здесь в линию. Наверное, они символизируют роскошь, я думаю. Роскошь проекта тура в Дубае. Всем пока и до скорого.